Всем привет! Кто я такой и почему именно я вам, собственно, буду рассказывать, вы узнаете в процессе мероприятия. Все мы, независимо от того, кем мы являемся, больше олигарх, бизнесмен, депутат, все живем в одной системе. И эта система называется ФРС. Это та самая система, где у людей нет своих собственных денег, где люди перекладывают деньги из кармана в карман, вынуждены зарабатывать, находясь в состоянии стресса, потому что у них своих денег нет. И от них здесь, в принципе, ничего не зависит, кроме их количества, переложенного в карман. И так как эта система построена вся на мировой экономике, так как ФРС сегодня двигатель мировой экономики, она находится сегодня в глубоком состоянии дивережа. Русским языком это задница. И из этой задницы ее никто вытаскивать не собирается. То есть, если говорить образами, это вагончик, с которого машинисты уже соскочили. И так как эта система, построена на коррупции, на взяточном, перестала всех устраивать, с 1978 года, а не 8 лет назад, как говорит биткоин, стали разрабатывать криптовалюту. То есть со времен научных работ о условных единицах стали разрабатывать криптовалюту как альтернативу этой системе. И, с, и криптовалютами вы уже давно пользуетесь. То есть даже если у вас нет биткоина, альткоина, даши и всего остального, вы ее уже пользуетесь. Что это такое? Допустим, так как Сбербанк самый популярный банк, у вас на счетах есть 3000 рублей. И вы перевели тысячу кому-то из своих знакомых. У вас стало две У человека на счету было 0, так перевели ему тысячу, стало тысяча. Это его баланс, это ваш баланс. Вот это информация об изменении двух балансов. Это и есть криптовалюта. То есть с точки зрения времени мы вернулись в прошлую эпоху, когда, допустим, вы мне даете подкову, я вам даю хлеб. Это равнозначные предметы для обмена. Но если, допустим, вы мне даете подкову, я вам даю корову, а вы кому-то даете машину, кому-то квартиру. Нам всем нужна условная единица для измерения ценности того, чем мы с вами обмениваемся. И должна быть она единой. Вместе с технологией криптовалюты пришла технология блокчейн. Блокчейн – это цепочка связей. Простым языком – это доверие. То есть блокчейн появился, исходя из того, что уровень деградации, население – в мире, в частности, и в России, дошел до такого глубокого состояния идиотизма, что люди перестали друг другу доверять, в том числе и себе. И блокчейн — это блокнот. То есть представим, что мы все, допустим, пользуемся одной системой, единой, и у каждого из нас есть блокнот, цифровой блокнот, у каждого одинаковый. Когда кто-то делает транзакцию, эта запись в нашем блокноте автоматически записывается. И если кто-то из них двоих хочет обмануть эту систему и написать, что у него осталось не 2000 рублей, а 2 миллиарда, наши блокноты не принимают эту информацию, так как она не соответствует истине, то есть она не синхронизируется. Таким образом, блокчейн в совокупности с криптовалютой позволяет справедливо и прозрачно обмениваться условными единицами. Ну, деньгами так называемыми, как сегодня называют. И что произошло? 8 лет назад к нам пришел биткоин. Криптовалюта вместе с блокчейном. 97% криптовалют на рынке из 1700 – это его копия. Это программисты развели олигархов, или в каких-то случаях олигархи заведомо понимали, что покупают копию биткоина, чтобы поднять денег на этом тренде. 3% – это эфириум. Чем они технологически отличаются, вы узнаете в процессе. И что случилось? Все криптовалюты сегодня, кроме одной, это ICO. Это ценная бумага, а не платежные средства. И у них у всех есть майнинг. Что такое майнинг? Это техническое устройство за 500 тысяч рублей, размером там, с духовой плиту, видеокарты и так далее, которое не добывает монетки, как говорят биткоинщики и другие криптовалютщики. Он, это устройство оно обеспечивает жизнедеятельность блокчейна, то есть нашего блокнота. Чтобы нам было куда записывать информацию, нужно, чтобы появлялись новые странички. И за это они получают вознаграждение. И если год назад вот этого устройства за 500 тысяч рублей было достаточно, чтобы делать эту функцию, то сегодня для этой же функции нужна электрическая станция. Для да, точно такой же функции. Во-первых, это вредит экономике, ой, экологии. И также, во-первых, в какой-то момент на Земле не хватит мощности в ближайшем будущем, чтобы сделать эту функцию, и мы сами не сможем оплатить даже элементарно хлеб криптовалюты. То есть, когда вот мы пользуемся Сбербанк онлайн, да или там ВТБ, или Альфа-банк, когда мы делаем какие-либо операции, используются мощности банка, сервера банка задействованы в этом процессе. В криптовалюте придумали майнинг. И как появляется вообще криптовалюта? Мы с вами сейчас все вот этим коллективом решим создать свою криптовалюту, назовем ее Красноярский. Да, и мы с вами пропишем полностью все процессы. Это называется исходный код, как уставку юридического лица. Мы будем прописывать, как будут работать транзакции, как будет работать блокчейн, будет ли это майнинг или пара майнинг или ICO или платежная система и так далее. Все-все-все процессы в совокупности и запустим. И она будет децентрализована, то есть наша криптовалюта будет децентрализована. Слово децентрализация понятно? Вот. Есть те, кто не понял слово децентрализация? То есть нету в одних руках конкретного управления. Или же, как некоторые государства сейчас, сделаем изначально централизованную криптовалюту, то есть управляемую. И что произошло? Так как у всех криптовалют есть проблема, называется она 51%. Как только в одних руках у одного сообщества концентрируется 51% от всей капитализации системы, система центрируется и становится управляемой. Это называется форк, то есть биткоина стало 2. Это случилось в сентябре 2017 года. Сегодня биткоина уже 4, и это целенаправленная работа определенных организаций, кто завладел 51%. До этой ситуации... Никто в мире не знал, что вот этими децентрализованными сетями можно управлять. И эта ситуация показала, что в мире людей, экспертов, которые реально разбираются фундаментально в том, что такое криптовалюта и блокчейн, порядка 20 человек. Я один из них. И эта ситуация в сентябре полностью с нуля, так как стало понятно, что криптовалютой можно управлять, запустила гонку государств, систем управления, банкиров, так называемых правительств разного характера, я называю это игры, выгодные тем, кто их придумал. Это те, в которые мы сегодня уже играем. И они полностью с нуля запустили эту гонку. И за пять тысяч лет, со времен фараонов, впервые в мире появилась единственная игра, выгодная абсолютно каждому. И мы все имеем сегодня возможность в нее начать играть, перейти в эту систему. Они точно так же. И это призм. Другого не дано. То есть кто бы ни сидел в аудитории, как бы он этого не хотел, самая короткая презентация, что вы сегодня в заднице. Сейчас вам навяжут еще и цифровую задницу. Это тотальное рабство, как в фильме время. Единственный способ начать жить свободно и по-человечески – это призм. Другого не дано, хотите вы этого или нет. Если здесь акции, облигации, недвижимость, золото и даже яблоки в магазине растут в цене вверх и падают вниз, и если у вас есть два яблока – чтобы заработать, нужно яблоко продать. Вопрос только, в какой момент продадите. Продадим или хорошо, или плохо. И даже если мы продадим хорошо, мы куда возвращаемся? Обратно в задницу. То есть те люди, которые находятся сегодня здесь, они в заднице. Хотим мы этого или нет? Те люди, которые находятся сегодня в криптовалюте и считают, что это выход из задницы, они находятся в ней дважды. Потому что они себя убедили и выдают себе желаемое за действительное. Это уже не так. И если здесь цена растет вверх и вниз, то призм – это то, что растет сегодня в количестве и в качестве. Единственное в мире. Здесь понятно, я просто сотру, чтобы было крупнее. Призм сегодня – единственная система, передовая криптовалюта, во-первых, выгодная каждому, и также, во-первых, единственная, тотально децентрализованная. Я хозяин призм. Каждый из вас, тысяча монет на счету, имеет возможность стать хозяином призм. То есть здесь нету одного конкретного хозяина, кому все стекается, как сейчас, когда вы, допустим, пользуетесь Сбербанком. И она уже сегодня самое передовое платежное средство. Она в пять раз мощнее визы. И уже признанная государством. Это сегодня. Может, все-таки присядешь? Нет? Хорошо. Не Нет, не мешаешь. Просто я смотрю, ты межуешься. Я насиделась просто. Хорошо. Призм растет, и в количестве растет в качестве. Так как мы здесь говорим о обеспеченной жизни, то это 10 тысяч монет. Так как одна призм сегодня стоит 1 доллар, это всего лишь 700 тысяч рублей. Это та сумма, которая человеку уже сегодня позволяет не думать о том, где брать новые деньги, а думать о том, куда тратить и что созидать. Положить вы сюда можете призм сколько угодно денег, 10 тысяч монет, 8, 6, 4,5, 5 тысяч, тысячу монет, 1000 долларов. И даже если у человека есть 10 тысяч рублей, это 160 монет, и он способен трудиться, он реально может обеспечить себе жизнь. Это примерно моя история. 10 тысяч рублей есть у каждого, даже у мертвого, потому что он откладывал на похороны. Так вот, когда мы кладем сюда деньги, мы не перекладываем их из кармана в карман, мы их конвертируем из состояния не наши деньги в состояние наши деньги. Это криптовалюта, доступ сюда имеете только вы. Нет никакой компании Призм, куда вы по принципу типа заморозили тело и ждете своих, а, как это сказать, покупите тело, да, дивидендов. То есть это не инвестиционный инструмент, не какая-то тема и так далее, это полноценная система. Это вход в новую свободную жизнь. И когда мы кладем сюда 10 тысяч монет, мы получаем за хранение сразу 6%. Это 600 монет в месяц. Но мы получаем их не по принципу, что мы положили и ждем месяц, окупятся а они нам или нет. Мы получаем каждую секунду. Так как благодаря призм каждый из нас становится имитентом собственных денег. Этот счет это ваша печатная машина. Она вам печатает деньги. Но чтобы не было такого, как там сейчас в системе ФРС, что пошла женщина одна, напечатала денег, и у нас у всех, так как мы обычные пользователи, случилась инфляция. Здесь есть правило. Чтобы я не мог пойти с призмом напечатать сколько угодно денег, есть правило, как и у всех. Относительно труда печатаются деньги. и Именно трудом мы влияем на скорость печати. И допустим, мы об этом кому-то разболтали. То есть это те люди, кому мы поспособствовали выйти из состояния раб в состояние свободный человек. Это не пирамида и не сетевуха. То есть вы в процессе сейчас узнаете, чем это отличается. Это система естественного отбора. Я имею возможность, как и каждый из нас, выбирать тому, кому он об этом расскажет. Это будут ваша семья, ваши, ваши близкие, когда вы сегодня все поймете. И допустим, я наболтал на 12%. С каждым разбалтыванием скорость печати будет увеличиваться. И берем 12%, это для контраста. Это 1200 монет в месяц, это 40 монет, 40 долларов, каждый день поступает вам на счет новых денег. Если мы целенаправленно трудимся над этими результатами, 30% берем, это может сделать абсолютно каждый из вас в том состоянии, в котором сейчас здесь находится. Без дополнительных навыков, без дополнительных знаний. Это 3000 монет в месяц. Это 100 монет каждый день поступает к вам на счет. То есть мне поступает на счет 100 монет, так как у меня сегодня уже такой счет. Это, если, допустим, мне нужно снять деньги, вернуться сюда в рубль, в доллар, там, так как я езжу по городам, летаю на самолете, есть продуктовый магазин, который еще не принимает призм, а принимает 80% товаров. Я уже сегодня оплачиваю в призм напрямую. Даже вот, когда мы позавчера были на Бузе, а Золоте в паре, на Золоте в паре, я оплатил призм. Вот человек, свидетель. Девочка ничего не знает, она знает меньше, чем вы, но у нее уже призм на счету. И когда я конвертирую в обратную сторону, так как один призм сегодня один доллар, это, получается, я умножаю на доллар, 6 тысяч рублей, которые каждый день уже сегодня поступают ко мне на счет. Я легко и с удовольствием их трачу, без задней мысли, потому что здесь у меня лежит 10 тысяч монет, которые тоже мои деньги. Это мой капитал, который я в любой момент могу потратить. Но зачем мне это делать, когда каждый новый день он мне снова делает 100 монет? Если есть необходимость, я опять снимаю и трачу. Что происходит? 10 тысяч монет растут еще и в качестве. И это уже некая иллюзия. То есть представим, что одна монета стоит не 1 доллар, а 100 долларов. Допустим, это март месяца. Все вы сегодня знаете, что биткоин стоит иногда 10, иногда 12, иногда 20 тысяч долларов. 18, по-моему, у него максимум. У эфириума там 1200. Я беру всего лишь 100 долларов. Специалисты ICO, спекулянты, они говорят, что в этот момент, когда я рисую 100 долларов, я покажу, в какой то момент случится, будет стоить монетка 1000 долларов. Я беру всего лишь что этого более чем достаточно. И допустим это март, и в марте месяц, так как я сегодня все абсолютно трачу, у меня лежит тело 10 тысяч монет. И они мне в марте также делают 100 новых монет. И если у меня будет необходимость сюда возвращаться, опять снимать рубль, в доллар, то я уже умножаю на 100 долларов. Это 600 тысяч рублей каждый день поступает ко мне на счет. Это... 18 миллионов рублей каждый месяц. Которые я легко и с удовольствием, без задней мысли снимаю и трачу. И почему я говорю, всего лишь 700 тысяч рублей. Что вот здесь происходит? 10 тысяч монет. 700 тысяч рублей. Приблизительно 10 тысяч монет, даже больше. И берем 70 тысяч рублей, это более доступно. Это приблизительно 1000 монет. Умножаем, что это что-то, на 100 долларов. Даже не на 1000. Здесь получается 100 тысяч долларов, которые приносят моего капитала, который приносит нам каждый месяц миллион 800 рублей. Здесь получается 1 миллион долларов, который каждый месяц мне делает 18 миллионов рублей. Здесь разница в рубле 630 тысяч рублей, при умножении всего лишь на 100 долларов разница становится 900 тысяч долларов. Ну а в доходе в месяц 16 миллионов рублей. И что я сегодня делаю, когда выступаю на мероприятиях, на вебинарах или просто на встречах, когда есть люди старше 60. Я говорю, бабуль, на какой хрен вы откладываете деньги на черный день, если на них сегодня можно еще пожить. Потому что если мы умрем, это проблема того помещения, в котором мы умерли. Нас один хрен закопает, потому что тело будет вонять. И она этот язык понимает, как бы он грубо ни звучал. Берет 100 тысяч рублей, покупает... 1300 призм. На 10% она точно наговорит, потому что силы воли у них сегодня побольше, чем у молодых. И понимают быстрее. 130 монет, по более каждый месяц новых денег будет получать. И берем, что одна призм, это даже по курсу один призм, 1 доллар, 7000 рублей. Даже больше, 7800. И берем, что одна призм стоит 1 доллар, 10 долларов, вернее. Это 1300 долларов бабуле каждый месяц поступает на счет. То есть она ЖКК заплатит, налоги заплатит, магазин хорошо сходит, внукам подарки сделает, здоровье улучшится, состояние улучшится и так далее. Почему речь идет о обеспеченной жизни? Если, кстати, возьмем 100 долларов, это 13 тысяч долларов бабуле поступает на счет. Это очень хорошо. И почему речь идет именно о обеспеченной жизни, почему я беру 10 тысяч монет? Потому что когда мы начинаем жить обеспеченной жизнью, нам не надо больше воровать, грабить, обманывать, перекладывать деньги из кармана в карман, не нужно находиться больше в состоянии стресса и вынужденно зарабатывать, превращаясь в обезьяну. Мы что начинаем делать? Мы начинаем созидать. Так как наша семья прокормлена, крыша над головой есть, и мы начинаем творить. По принципу, что кто-то из нас Битховен, кто-то Моцарт, кто-то архитектор, кто-то сантехник, кто-то инженер, кто-то певец и так далее. Таким образом... Мир переходит в состояние единой цивилизации под названием человеком, кем мы сегодня ни хрена не являемся, где каждое звено выполняет собственную функцию по собственному желанию. Потому что людям деньги, чтобы жить по человечески свободно и развиваться, не нужны. Денег нет. Это люди думают, что они есть. И что касается безопасности. У призм нет материи. То есть сломать нечего. Чтобы сломать призм, нужен Армагеддон. Но тогда нам деньги не нужны, потому что нас не будет. Чтобы выключить призм, нужно выключить электричество на всей планете и больше не включать. И если у кого-то из нас в гараже будет работать генератор и делать электричество, призм будет работать. Включим, опять заработает. То есть есть некий блок, на котором это все сейчас держится в интернете. Он живет своей жизнью, но у него нет разума. Он живет так, как он тотально децентрализован изначально, как его создали. Как только он чувствует хакерскую атаку, подозрительную активность, угрозу, которой было 26 сентября, только, как видите, я спокойно езжу и дальше выступаю, он уходит под воду. И хакеры ломают абсолютно бесполезный блок. Он никакого отношения к системе не имеет. То есть, когда у вас программисты, вы им будете рассказывать, будут умничать, что у вас открытый исходный код, можно залезть. Я говорю, залазь. И как только он залазит, если вообще у него способности хватает качественно залезть, блок уходит под воду. На его место встает новый блок. Если все в порядке, то баровозик блоков спокойно проезжает. Далее. Сегодня монетка стоит 1 доллар. Вы покупаете по одному доллару. Вам некуда откатываться. И даже если бы вам было куда откатываться, создан обменник ЛК Prism 247. Это гарант. Он создан для надежности и комфорта снятия и оборота средств. Это наше собственное ICO. Но мы его ICO не называем, потому что только у Призм есть единственное ICO, которое с людьми работает по-человечески, по стабильному курсу. ICO – это слово матерное, за которое будут бить палками в ближайшем будущем. Поэтому мы называем это обменник. ЛК Призм позволяет нам относительно биржи развиваться, вот так идет биржа, мы развиваемся линейно. То есть вы точно, купив 1000 призн, допустим, по доллару, 1000 призн по доллару продадите. Вам ни одна система такого не даст. Он позволяет нам относительно биржи развиваться линейно. Когда на бирже подскочит отметка до 10, у нас в обменнике будет 6. И мы стабильно меняем по 6. Купил, продал, обменял. Если есть в этом необходимость, сюда возвращаться. Здесь, где мы, никто и звать нас никак. Если вдруг спекуляция, кто-то что-то сказал, новость запустили, так как люди витомы и пугаются, упала монетка до двух, я дальше меняю, и мы все меняем спокойно по шесть. Поднялась до 160, то есть с учетом золотого сечения. Далее. Есть Понятно? Не стесняйтесь, задавайте вопросы, если они есть. Понял, нет? Ой. Что касаемо безопасности и почему я говорю «тотально децентрализованно». Как сегодня построены все криптовалюты, которые есть на рынке и даже которые появятся завтра? Есть технология «Proof of Work». Это 97% криптовалют, это биткоин и его копии. Чтобы вы понимали, это кнопочный телефон примерно, если сравнивать с телефонами. Есть технология Proof of Stake, это 3% криптовалют и эфир. на самом деле только на словах, на деле еще не так. Но при этом их ICO уже продала очень много э, акций. Здесь Proof of Work, что это за технология? То есть майнинг, нужны дополнительные мощности для обеспечения жизнедеятельности блокчейна. Профуфстейк спустя 6 лет, до людей дошло, что это вредит экологии, и можно без этого обойтись. И эфириум принес форжинг. То есть здесь оплата идет за труд, и похоже это как шахтер копает яму себе, и чем глубже он у нее закапывается, тем сложнее, собственно. Себе. Да, себе. Вот он то и делал. Здесь это уже кузнец стоит на ковальне, то есть здесь деньги получают за подведение баланса. Здесь за работу, здесь за подведение баланса. Все они полностью, кроме призм, являются ICO. Ценная бумага, акция. Если я сегодня пойду, как иногда это происходит, оплачу что-то биткоином, это бред, потому что это как прийти, оторвать кусок от акции и оплатить там за хлеб. Здесь и здесь, если у нас есть два яблока, чтобы заработать, опять же, нужно яблоко продать. И продаем мы его здесь. Сегодня биткоин надо покупать или продавать? Есть мнение? Покупать вам пауцами по 9 же. Покупать 9. надо? А завтра он будет стоить 3000 долларов, а не 9. Что тогда делать? Ну, в общем, никто не знает. Купить ствол. Купить ствол, да. Мы не знаем, что с ним делать. Это постоянный стресс и так далее. Нужно смотреть на биржу и изучать это все, работать с этим, сидеть за компьютером. Моя мама не умеет этого делать, поэтому она в призм. Здесь мы не знаем, что надо делать. Это рулетка. Хорошая карма продадим хорошо, плохая продадим плохо. Но есть те, кто знают, так как система централизована, что здесь, что здесь. Так как у них у всех есть проблема 51%. И даже если нам повезет и мы продадим хорошо, мы вернемся опять же туда же. ФРС. задний, Вот. Даже если завтра появится новая криптовалюта и будет говорить, что она благородная и так далее, она или это, или это. Потому что другого сегодня не дано. Призы повторить никто не может. Если бы мог, уже бы повторил. Но в этом смысла нет. Так как эта игра выгодная каждому, нет смысла создавать новую. Если создает новую, значит перетягивает на себя. Если он видит какие-то дополнения, которые он мог бы сюда принести или добавить обеспечение и так далее, он присоединяется. Потому что ему это выгодно призм как решил эту проблему 51 процента и призм единственный кто ее решил есть генезис тот самый исходный код который если бы это наша была криптовалюта в смысле мы ее разработали мы ее создали он называется генезис или исходный код он раздал 10 людям в феврале 2017 года по миллиону монет для базовой децентрализации то есть это абсолютно разные люди в разных городах в разных местах разного менталитета там кто-то шизофреник кто-то потому что заслужил и так далее на счету у него стало минус 10 миллионов монет. И что сегодня происходит? Мы сегодня все покупаем призм. покупаем, покупаем, покупаем, покупаем. И вот пришла Алена и купила, допустим, 10 тысяч монет себе на счет. У него, у исходного года, это не живой человек, это счет, сюда каждый из вас может зайти и это проверить, стало минус 10 тысяч монет. То есть у нас баланс положительный и растет в плюс, у него баланс отрицательный и растет в минус. Это называется динамический отрицательный баланс, изменяющийся исходя из записи в блокчейне. Если мы все сегодня сюда скинемся, здесь будет ноль. Поэтому блокчейн призм даже 1% положительного баланса не воспринимает. Если здесь управляет тот, у кого больше мощностей, так как здесь майнинг, а здесь управляет тот, у кого больше денег, так как здесь поржин, то у нас... Это второе. Даже если у меня на счету миллион монет, и есть кто-то с тысячи монет на счету, мы с ним равноправные хозяева призм и контролеры полноценной системы. И чем больше таких людей с тысячи и более на счетах, 10 тысяч и так далее, тем больше хозяев призм и система еще надежнее и безопаснее, чем она сегодня. Если у человека на счету 100 монет, он точно так же хозяин своих денег, имитент собственных денег, но неполноценный контролер всей системы. То есть даже если, вот я тогда спросил этот вопрос, если люди объединятся и случится минус 51%, это роли никакой абсолютно не играет вообще. Да, я там блоки создаю чаще, деньги у меня крутятся быстрее, но контролеры системы, мы с ним все равнозначны и одинаковые, кроме вот тех, кто меньше тысячи. Для этого нужно установить ноду, но это уже процессе. Вот, поэтому мы единственные тотально децентрализованы. И как мы влияем на тот самый счетчик? Почему это не пирамида и не сети духа? Есть я. Это каждый из нас. Вот это я. То есть она, она, на все мы здесь. У нас есть три переменных: это x, y и z. Первая переменная – это баланс. Допустим, каждый из нас купил на тысячу монет. Баланс стал тысяча. Вторая переменная – это количество последователей, то есть тех людей, кому мы поспособствовали выйти из этого состояния и начать жить. Хорошо, эти все люди, кого мы подключим, они будут нас, любить или уже подключили, считать лидером мнений и уважать, как вы будете уважать тех, кто вас сюда пригласил. Потому что впервые в их жизни им кто-то дал свободную, обеспеченную жизнь. Ни подарок, ни какую-то информацию, а полноценный механизм, который он берет и на нем едет. И использует его. Вторая переменная – количество последователей. Допустим, 20 человек за неделю мы подключили. Y стал 20. София. Третья переменная – внешний баланс. Каждый из них увидел, что мы положили по тысяче, и тоже решил положить тысячу. 20 на 1000, получается 20 тысяч монет. То есть это количество денег на счетах последователей в структуре. Третья переменная. Внешний баланс. И что происходит? Эти три переменные перемножаются, появляется четвертая basic дата и они в вчетвером, и есть тот самый коэффициент, допустим, 22%. И приходит человек к нам и говорит, «Максим, я тоже хочу жить свободно и обеспеченно, подключи меня». Дай мне эту возможность. Иначе он не может. Если ему не скинуть монетку, он не может стать владельцем имитентов собственных денег. Я выбираю. Ага, вроде достойный человек, можно? Я его активирую. Мы ему скидываем монетку. У нас переменная становится плюс один, счетчик закрутился быстрее. Так как переменная изменилась, и стал на единицу больше. Он кладет себе на счет также тысячу монет. Его деньги становятся его собственными. То есть, если сейчас у вас у всех нет своих денег в кармане, в кошельке, на банковском счете, они не ваши, еще и плюс теряют минус 12% постоянно, так как инфляция это в лучшем случае. Здесь это становится его собственные деньги. Никому из нас, с тех, кому подключим, деньги не прилетят. Но так как призм еще и а, постоянно растет, то она выгодна абсолютно каждому, даже если он на 30 дней, там, на сутки кладет и так далее. С призм вы всегда в плюсе, мы всегда в плюсе. И что у нас происходит? Переменная меняется и становится плюс тысяча. На тысячу больше. Счетчик закрутился быстрее. И допустим, он психанул, или ему реально понадобилось снять, он снял 500 монет. Там, минус 500. У нас меняется переменная, минус 500, счетчик закрутился чуть медленнее. И ничего в этом страшного нет. Абсолютно. Это его деньги. Во-первых, никто не может ему запретить, ими пользоваться. Во-вторых, вообще все равно снял и снял. Потому что до 888 человека в глубину, это все наше количество последователей, внешний баланс. То есть каждый из нас первый, мы будем подключать людей, каждый из них это второй, второй делает нам третьих, и мы ему в этом содействуем, потому что нам это выгодно, вкладывать в него знания и так далее. То есть мне выгодно вас, вашим наставникам выгодно вас, также и вам будет выгодно вкладывать тех, кому вы желаете свободно обеспеченной жизни. И вот так вот в каждую сторону до 888-го, абсолютно в любую, по всей структуре. Вот этих вторых вы можете сделать сколько угодно вокруг себя. И чем это отличается от пирамиды и от сетевухи? В пирамиде, вот эта пирамида, вот эта сетевуха. Вот в МММ так и было. Пришли вы с 1000 долларов, так как здесь была материя. Здесь вообще изначально можно было очень легко поступить, как, собственно, и сделали. Забрали Мавродия, закрыли его, 9 вагонов Мавродия вывезли в центральный банк, и людям преподнесли, что это лохотрон, разводил его и так далее. И те, кто бедные, так, в принципе, с удовольствием в это поверили. Здесь мы приносим 1000 долларов, и наши деньги распределяются снизу вверх по структуре, так как здесь есть материя, здесь иначе не сделать. Даже несмотря на то, что МММ делалось во благо, то есть если бы оно сработало, мы бы жили уже давно очень хорошо, каждый причем. Кто бы поверил в этой системе? Здесь деньги распределяются снизу вверх. И если мы хотим получить тысячу долларов свою, нам нужно привести тех, кто также положит. Сетевухи это обычная бизнес-модель, сетевой бизнес, MLM, многоуровневый маркетинг. Это придумали, чтобы не нанимать себе менеджера на зарплату. Это удаленная дистрибьюция. Если здесь, допустим, у меня есть 1000 долларов, мне продали товар, там, тиньши, Арифлейн, интеллектуальную собственность, мои деньги уходят в владельцу компании, так как он хозяин этого бизнеса, и распределяется удаленным менеджером, который поспособствует этой продаже. Я остался с товаром, и если я хочу здесь зарабатывать, я становлюсь в звеном цепочки, так называемого бизнес-место отдел дистрибьюции, на том уровне, на котором я знаком. Здесь деньги распределяются, это бизнес-модель, здесь деньги распределяются, это пирамида. Вы сегодня все живете в пирамидах, рубль, доллар и так далее. Но если в этой пирамиде хотя бы деньги распределялись снизу-вверх, то вы сегодня кормите конкретных лиц, владельцев этих систем. У нас деньги не распределяются, меняется переменная, счетчик крутится быстрее. И если все системы развиваются сегодня, допустим, биткоин. Я в биткоине сегодня на 10 миллионов долларов могу купить кучу биткоинов. И мне дальше станет сложнее, потому что, во-первых, стоимость сразу же увеличится, и во-вторых, по тому же принципу, что ферма полгода назад за 500 тысяч рублей делала мне новую монетку в день, сегодня нужна электрическая станция для той же монетки в день. Сегодня, чтобы зарабатывать в биткоине, нужно отключить красноярцев, точно, подключить их своим мощностям, и тогда я себя буду более-менее уверенно чувствовать в биткоине. Все остальное это хомячки, их даже так называют. Дойные хомячки. Система призм развивается... Фундаментально наоборот, то есть есть я даже это сотрусу, 10 миллионов монет, ключевых зелень, которые сегодня людям раздаются. Сегодня их уже 13, я округляю в меньшую сторону. И мы все можем купить только столько призм, сколько есть на счетах всех участников призм. То есть на 1000 долларов мы сегодня 1000 призм купить не можем, их нет, у нас повышенный дефицит. Это чтобы не сработало правило «богатый остался богатый, бедный остался бедным». Мы все сегодня, независимо от нашего кошелька, находимся в равных условиях. И когда случится тот самый рост, вот этот, когда будет 30 миллионов монет, так как это рынок, примерно в этот момент спрос превысит предложение. Но для этого нам всем, каждому нужно рекламировать призм, показывать, что мы доверяем, что мы ей пользуемся и так далее. Тогда это случится еще раньше цена монетки начнет расти. Сегодня максимально интерес, чтобы продержать монетку как можно дольше доллара, Потому что у нас в среднем у населения от 10 до 100 тысяч рублей. И чтобы не случилось того, так как они некоторые сегодня еще умничают, даже близкие, семья и так далее, на 100 тысяч рублей уже по цене 100 долларов. Они купят не 1300 призм, а 13. Будут плакать сильно. Чтобы мы успели как можно больше людей перевести из этого состояния в это. Первая ремиссия будет 6 миллиардов монет. Тогда в этот момент счетчики все остановятся и у хозяев призм, у тех, у кого тысячи и более монет, включится голосование. Первый этап. Продолжаем ремиссию, да или нет. Допустим, мы нажмем нет. Через год вылезет опять. За этот год мы все переспорим, нужны нам новые деньги, не нужны там, всякое разное. Нажмем «Да» через год, вылезет второй этап голосования, продолжаем ремиссию на 5, на 15 или на 25%, если в этом вообще будет необходимость. Нажмем, допустим, 15%, здесь появится плюс 15% новых монет, счетчики закрутятся дальше, будем жить. И что вы сегодня делаете? Абсолютно все сейчас достают телефон, чтобы на прибыльши. Вы достаете телефон, у тебя есть, ты достаешь телефон, у тебя установлено уже прибыльши. Доставай телефон. У кого Android заходит в Play Market, устанавливает призму, приложение, кто рядом подскажите? Да, считать. Ты тоже доставай вот три бушки, дочь. А это твоим подруге дочка. Да? А ты маме скинул уже монетку? Ее маме да. Да, ее маме скинул. Тебе мама будет скидывать монетку. То есть вас активирует тот, кто вас сегодня пригласил. Кто смотрит видео, вы сейчас пишете слова благодарности тому, кто вас пригласил, скинул вам этот ролик и просите его активировать себе призм. Он вам скинет. Инструкцию, то есть Спасибо. скидываете слова благодарности, скидывайте почту, секундочку сама, скидывайте почту, он вам скидывает инструкцию, активируйте себе кошелек, он вам дарит свой подарок, после чего скидывать дальнейшие инструкции, что вам делать. Сейчас вы дальше все услышите. Когда вы будете регистрироваться, кто с iPhone, кто с андроида, вы нажмете регистрацию, у вас вылезет 16 слов, это код Соломона. Его, чтобы взломать хакеру-программисту-профессионалу, нужно 10 лет непрерывного подбора комбинаций. И так как у нас блок держится 8 часов, через 8 часов он изменится. Поэтому смысла в этом нет, и я могу позволить себе сказать, что это невозможно. Слышно. Это был мамин вопрос. Сегодня. Угу. Не могут. Мы тут с Wi-Fi отвлеклись в Можно еще? Нет. Код Соломона нужно, чтобы взломать 10 лет. У хакера есть 8 часов, поэтому это невозможно. Все устанавливаем приложение Призм. В Play Market, ой, не в Play Market. В Safari браузере вкладку открываете Призм Балет. Вот так б Р И А Л Е Т. У кого Play Market вводят только Призм? Ну, самое интересное у у вас iPhone? Андроид? Play Market приз. Скачали? Когда будете готовы, скачетесь. Висит что-то. этот. <coughs> Мороз. Айфон же не скачивает? На iPhone тут... в браузере заходите приз mm -hmm. в валет. Устанавливай браузер. Не надо на компьютере. Mm -hmm. Долго. Это недолго, так же быстро. Вот, чего на перевод так стоит? Может, ноутбук боку поставить? <смех> не прибили мы ее. Так, что ну, у меня не получается. Руки не с того места, дай, пожалуйста. Еще <смех> одна. Почему в App Store? Я сказал в Safari, а, браузере. в браузере. Призм Валет. Кто-то валет. Да, mm -hmm. Вот. Справа три полоски вылезла. Нажимаете три полоски. Хоть не две. Нажимаете регистрация. Да, в основном девушки Сейчас подождите секундочку. Что-то зависали. Что там зависал? Сменить точку. А место есть память по вот под установку? Кстати, да. Нет. Лова. А Надо да, что-то срочно видеокол какой-нибудь удалить. Не, нет, срочно поменять телефон. Да, mm -hmm. надо немножко. Mm -hmm. Да, мало там. Он чуть-чуть берет. Mm -hmm. Раз ты не молчит. Получается. получается. да? Спить. Спить. Получается, получается пацаны. Что это такое? Что у тебя получилось? Ну, да. ну я регистрация нового классика задала. Не куда-то зашла. Поняла. Я поняла. А ты что ты вообще куда-то зашла с такими туда? Это гонщики, мало. Сейчас. Вот. Три полоски. Хорошо. Нажимаете справа три полоски. Нажимаете, еще еще чуточку, все нет. Чуточку. А ее мама будет активировать, она сейчас посмотрит. Покажите, есть компьютера, как это делать. Просто левый кошелек создаете, и все. Тебя мама будет активировать, mm -hmm. тебе мама подарок. Да, да, все, сделаем. Сделаем, нет, не надо тратить. Раз. Три полоски справа нажала. Mm -hmm. кнопка регистрация. Нажимаем регистрация. Mm -hmm. Очень много нажимаешь mm -hmm. на телефоне. Я просто копирую. А, ты молодец какая. Зеленую кнопку. Ты попала в единицу процентов из ста. Тех, кто сами все соображает. Нажимаешь зеленую кнопку. Вводишь пароль четырехзначный два раза подряд. Окей. Вылез твой счет. Кто вас пригласил? Как вас зовут? А, меня кто? Я не знаю, кто мне... Настя, сама пришла. Ну, я я пригласила. Тамара. Тамара, вот Тамара вам сейчас скинет подарок. Вот я это не ваш не счет. Попала, Тамара. Это И ваш не печатный не станок. Вверху Б это баланс, он нулевой сейчас. Б это бароманик, то есть те деньги, которые печатаются новые. Там есть ваши реквизиты. Нажимайте на фиолетовую ссылку. И если человек рядом, где ваш телефон? Не готовы, я понял. Нажимаем фиолетовую ссылку. Здесь вылазит ваши реквизиты. Если человек имеет возможность отсканировать, у него Samsung, допустим, он сканирует и скидывает вам монетку. Если нет, или, допустим, iPhone или компьютер, вы ему даете, как вам будут давать те, кому вы будете скидывать монетку, вот эти свои реквизиты. Адрес и паблики. Вот ты пальцем пошла? нажимаете, они не реквизиты. Вот видите, у вас чуть съезжает, что Потом это все работает. будете делать. В том смысле, что... Там вот. с безопасностью нужно с вами со всеми еще 10 раз все заучить. Смотрите. Я тебе перевожу твои Ты заходишь, переводишь их? Да. Давай, давай, перетяни. Не нужно мне сейчас, я же. Не звонят тут прямо. Пусть звонят. Попасть хотят сюда в квартиру, может быть, даже. Подвес тысяч. Кто еще тут найдет? Сделала то? Делала руки ну, процент. Все, одну монету нажимай, комментарий напиши, потом все это сделаешь. Ты же одну монетку Даришь, не ворож. Сто раз трясанула, сто монеток. Не путайте меня. 23 это Питерский, ой, Краснодарский регион. Да. Краснодарский, правильно. Краснодарский? Скинула? Ну, подождите. Все. 23 имеешь в виду? 89-23, да. А, а, все время буду свой при оплатке. Не неважно, виде... Свой. Ты ее не знаешь. Все. смотрите вот сейчас вы только что активировали. все внимание сюда потом придет монетка все увидишь ален у вас теперь есть живой кошелек это то где у вас хранятся все ваши деньги они хранятся здесь в ближайшие 15-20 лет все деньги ваши будут здесь да кто это А я ей скинул ваш, все, у меня мероприятие позже перезвонят вам до свидания. Живой кошелек. Здесь будут все ваши деньги. Далее вы через почту. Это активируется через монетку. Далее через почту активирует... Вам активирует аккаунт LK PRISM 247. Это гарант. Эта активация происходит через почту. Далее у вас будет валютный счет Nix Money, это обменники для конвертации денег. Nix Money, Cash, или Perfect Money. Я рекомендую Nix Money. Для Европы уже AdvoCash и Perfect Money. Здесь вы за рубли и за другие валюты, предложенные здесь, покупаете доллар. И в этот момент доллары хранятся здесь. На вашем счете валютном. Здесь вы за доллары или за биткоины, у кого есть, покупаете призм. И они хранятся здесь. Сюда доступ есть только у вас. Обменник, он всего лишь фиксирует, сколько вы купили, сколько продали и партнерку дополнительно. Это вы уже позже разберетесь. Купили тысячу. Вот здесь через автоматическую сделку тысячу точно можете продать даже больше. Это со временем научитесь сделать. Эта процедура занимает первый раз 30 минут, потому что здесь звонят из Лондона подтвердить транзакцию. Далее 5-6 минут в зависимости от того, как быстро пальцами шевелите. Алена, в обратную сторону от часа до 48 часов. То есть, если вы все заполнили правильно, конвертация из призм Доллар или рубль на ваш счет, Сбербанк, и так далее, происходит от часа до 48 часов. В среднем это 3 часа. Если вдруг хакерская атака, так как 8 часов выпадает, получается 9-10 часов. Здесь понятно? То есть вы за рубли покупаете доллары, доллары конвертируете в призм. И в обратную сторону точно так же, если есть необходимость вернуться. Когда вы активируете, что вы делаете дальше? Вот это я, это каждый из вас. Соня. Какой? Сюда слушай. Здесь есть я. Это каждый из нас. Абсолютно каждый. Вот это я. Мы что делаем? Кладем 10 тысяч монет, 8 тысяч монет, там, тысячу монет или 10 тысяч рублей. Меньше 10 тысяч рублей даже не разговариваем. Это 160 монет. 10 тысяч рублей есть у любого. Есть люди, которые мне с утра говорили, нет 10 тысяч рублей, вечером говорили и 50. Ты просто телевизор продал и все. Ну да, самый ненужный хлам. Вот. Положить можете и 350, и 1450. Это для этого контраста. Что будет? Вы сразу здесь будете получать 4%, я округляю. То есть где-то здесь есть десятые и сотые. Я округляю, как правило, в большую сторону. 6%, где-то в меньшую. На 10 тысяч монет 8% сразу же за хранение. Еще никого не подключив, ничего не делай. Просто потому, что вы положили. Далее, в ваших интересах максимально быстро подключить 12 человек. Это не маркетинг-план, это мы посчитали, сколько простых, элементарных действий сделать может абсолютно каждый, чтобы получить тот результат, который я вам покажу. Подключить вы можете и 120 человек, и никого, и троих, и пятерых, и может быть где-то вам попадется такой бешеный, как я, который делает по 400 за неделю и так далее. 9 человек по 10 тысяч рублей, 160 монет, трое по 1000 и становятся хозяевами призм. Не 1000 долларов, а 1000 призм, это 1050 долларов. Что случится здесь? Кто зашел на 10 тысяч рублей, станет 660 монет, и счетчик закрутится 8%. Это без условий даже того, что счетчик будет крутиться за еще за это время и накапает еще больше. То есть счет будет еще больше. Здесь станет 1500 монет, и счетчик будет крутиться со скоростью 12%. Здесь и так все хорошо, станет 10500 монет. И скорость будет 16-17%. В месяц. В ваших интересах посодействовать вашим людям, сделать то же самое. А они захотят с удовольствием это сделать, потому что тоже хотят таких результатов. Также. 9 по 160, трое по 1000. И становится хозяином призов. Что здесь происходит? Тот человек, кто зашел на 10 тысяч рублей, у него становится на счету 5000 монет. Это 5000 долларов собственного капитала. Счетчик крутится со скоростью порядка 17%. 17-18. Это 1000 призм приблизительно. Стабильного пассивного дохода. Это 1000 долларов сегодня. Здесь станет 6500. Скорость будет порядка 22%. И будет 1500 призм пассивного дохода. То есть капитал становится таким, который приносит стабильно каждый месяц новые 1500. Можете снимать, можете наращивать капитал еще. У этого человека было все замечательно. Стало еще лучше. тысяч монет. Скорость порядка 28%. Это 5000 призм. По данному курсу 5000 долларов пассивного дохода. Это всего лишь 700 тысяч рублей. Вот это. Это 700, это 70, это 10 тысяч рублей. Положите больше, еще лучше будет результат. То есть вот этот труд равен 5000 монет примерно. На ваш счет. Пока работает партнерка. С призм у вас есть только сегодня. Нету завтра, нету вчера. Каждый день у вас есть результат, который вы сегодня делаете. Не откладывайте, потому что время идет, вас никто ждать не будет. В ваших интересах делать максимально быстро. Результат. Пришел человек рядом, активировали подругу, сестру, кого угодно. Активация призм делается как само собой разумеющийся, Как налить чай гостю, подарок вручить или еще что-то. Сделать что-то приятное. Потому что в этот момент вы ничего не продаете, ничего не впариваете, не перекладываете его деньги. У него денег в кармане меньше не станет. Более того, они станут его собственными и начнут еще и расти в количестве. Поэтому все стеснение, страх и остальное, что у вас подумает, оставляете прошлом То есть у вас у всех есть прошлое. У нас у всех оно есть. Есть прошлое. Прямо сейчас переходите в это состояние своего прошлого, где у вас есть положительный опыт, есть отрицательный опыт, есть то, что вам выгодно, есть то, что вам невыгодно. Есть люди, которые вас предали, есть которые обманули вас, есть те, кого вы обманули и предали. Даже если вы думаете, это не так, они думают, что это так. И вы прямо сейчас абсолютно все эти ситуации отпускаете, прощаете их всех и себя, потому что никто из вас не виноват, так была устроена система. Поэтому они ради семьи, как и вы, это делают, то, что делали. Потому что мы все сегодня делаем ради семьи. И посылаете себе, этим людям, всем, любовь, добро, все, что желаете себе, берете из своего прошлого только то, что вам выгодно, выгодный опыт, выгодные установки, эмоции и так далее – и переходите в состояние здесь и сейчас, где начинаем жить по-человечески и свободно. И если там вчера наш человек предал, то сегодня мы идем и даем ему призм, потому что он тоже начнет меняться. И все, стеснение, страх, совесть, там что подумают и так далее, не поймут, оставляем здесь. Ни за кого не решаем ничего. Идем и активируем призм, как само собой разумеется. Это легко и просто. Таксисту. В кафе официанту, маме, папе, брату, дяде, подруге, парню, ухажеру, кому угодно. Хоть какую-то пользу принесут вам наконец-то. Наконец вот. И когда ваши люди, если до 17 февраля успеют сделать в третьей линии также по 12 человек, пока это работает, вам подарят Еленваген за 6,5 миллионов. Мерседес Еленваген. Но даже этот Геленваген будет по сравнению с этим результатом, как вишенка на тортике. Потому что ваш результат будет как торт. А это всего лишь приятное поощрение. Потому что вы один хрен это сделаете. Вопрос как быстро и насколько вам это будет интересно. Это интересно. Просто есть дополнительная мотивация. То есть есть люди, которые дополнительно стимулируют. Когда вот есть я, опять же каждый из вас. Человек кладет, допустим, 10 тысяч монет на свой счет. Мне, нам, да, кто подключил, тысяча монет упадет. У этого человека денег меньше не станет. Нам не сего денег падает. Есть люди, у которых счета сегодня большие, и они дополнительно стимулируют, раздавая свои деньги. Потому что у миллиона призм счетчик все равно остановится. Если у меня было бы сегодня 600 или даже 300 тысяч призм, какая-то разница, он завтра остановится или через 3 месяца, он один хрен остановится. Поэтому призм заставляет людей тратить и раздавать. Постоянно, постоянно, постоянно. Я раздаю, раздаю, раздаю их все больше и больше. все больше и больше. Вот это делает абсолютно каждый. Такой эффект и у вас будет. Вы будете начнете жить лучше, начнете жить больше. То есть призм у вас появится культура производства денег. Это до да, нас никто не делал. Культуру производства денег несет только призм. Красивой, вкусной жизни. Далее, здесь есть мои координаты, я вам оставлю. Это моя страница ВКонтакте. Сюда можете добавляться, дружить, смотреть и все так далее. Если есть какие-то вопросы, так как вы все моя команда, там где-то провести мероприятие, в скайпе, конференцию, вебинар и так далее, пишите сюда, не на мой телефон или ватсап, а сюда, и не в скайпе. Это группа ВКонтакте, призм Официал". В этой группе есть весь материал, который вам нужен. Инструкции, видеоролики, документы, ответы на вопросы и все остальное. Сюда заходите, вступаете активно, принимаете участие в группе и изучаете весь материал, Пропитывайтесь. Он очень легко. То есть, как только вы себе позволите рассказывать о призме, вы сразу же увидите большой результат. Это может быть через 5 минут, как вы сейчас уйдете звонить людям, чтобы в 7 часов оказались здесь уже и ваши знакомые, и ваши, и ваши. И вам это выгодно. Потому что волна в Красноярске, скажем так, социальной удачи уже запущена. Вам остается только ее подхватить, поймать ветер призм, так как вы парусник, и он приведет вас каждого к вашей цели. Поэтому прямо сейчас, как мы закончим, вы берете телефон и делаете то, что я скажу. Вот, эта группа. Сюда добавляйтесь все. Активно участвуйте, там всякие конкурсы, информации, анонсы мероприятий, вебинаров, на которые вы приглашаете своих людей. А сначала только еще любим паруса раздать, вот. Все. Есть вопросы? Конечно. Задавайте вопросы. Если есть вопросы, не стесняйся спрашивать. Вот прям спрашивай. Все, что в голову У ну, меня есть вопрос. Давай. Как в жизни это вот работает? Ладно, это теория, там, а как вот... Это практика. Ну, это все равно больше теория. Мне в жизни интересно. Вот, ну есть у меня этот кошелек. Я пришла с ним куда-то. Как мне <гум> рассчитаться? Вот а я, вот я сижу есть? в такси. Обычные свои нужды, да. <гум> Не все нужды сегодня можно оплатить, то есть есть сети и так далее. В наших интересах сделать так, чтобы сюда больше возвращаться не надо было. То есть придя в ленту, в карусель, в видео, скажите, что вы хотите расплатиться в призм, потому что вам это выгодно, не снимая со счета, оплатить а в призм. В ленте нет, в видео нет. Работает там, где предприниматель в призм вступил. Но уже да. есть, никакые, заправки там и так далее. Только частные, пока частные, пока федералы еще тупят. Смотрите, я езжу по городам. Те, кто завязаны сильно на, скажем так, гос организации, они еще переваривают. Да? Те, кто. Обычно вот я съездил в Смоленск, агент, агентство недвижимости начало работать в Призм. Я сейчас ездил в Дагестан, в салон красоты сразу же, как только я зашел, они еще этого всего не слышали, в принципе, не понимали, кто я такой, они по одному звонку организовали. Да, да понравилось. Организовали мероприятие, я тут же расплатился в Призме за массаж. То есть, как я это делаю? Вот ты, допустим, продаешь мне кофе или таксист, который меня только что отвез. Я говорю, привет. Кофе, пожалуйста. Ты мне приносишь кофе, я достаю телефон, кошелек призм. Говорю, я хочу расплатиться призм. Ты на меня как на этого смотришь сначала и спрашиваешь, а что это такое? Я говорю, это твои собственные деньги. Доставай телефон. То есть я не начинаю рассказывать презентацию. Я говорю, доставай телефон. Скачивай приложение, он скачивает. Я ему оплачиваю, Смотри, говорю: 300 рублей это 5 призм. Держи. А потом даю ссылку. И говорю: написать мне личное сообщение. Вот девушка мне в бузинг подарила латте там с пироженкой, с кексиком каким-то, не помню, просто, не знаю, за красивые глаза, она мне подарила, я говорю, опа, иди сюда, говорю, пишешь мне вот сюда свои личное сообщения э, со своего аккаунта мне пишешь, привет, любовь там подарила латте, мне понравилось, что она так по человечески себя ведет в этом мире, она скидывает свою почту, я вот, не помню, кто сидел рядом, говорю, доставай телефон, активируй счет, делаю ей подарок. Дальше говорю, пишешь мне сюда, по любым вопросам, скидываю ей инструкции, и говорю, что ей надо положить 10 тысяч рублей и более. И она кладет потом. Если не кладет, это их выбор. То есть, если человек не понимает, что такое призм, это его проблемы, не мои. Естественно, отбор никто не отменял. Хочет быть здесь, может, кому-то здесь нравится. Быть никем, рабом и так далее. Поэтому эта информация о призм, она выгодна каждому. Что бизнесмену, что рабочему, что уборщице, что бездельнику и так далее. Еще есть вопросы? Для себя просто ну, начинать, ну, все. В общем, те, кто смотрели видео, активируйте призм и делайте этот результат. За активацией пишите тому, кто вам скинул ролик или на канале, на котором мы видели сообщение в описании. Всех благ и много призм. Счастливой вкусной жизни!